Как быстро сменить IP-адрес? Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел и в этом видео я хочу показать вам, как можно очень быстро сменить IP-адрес. Для этого а, нам понадобится такое расширение как пола и браузер Opera. Итак, давайте перейдем в раздел расширения, открываем менеджер расширений. Здесь нажимаем «Перейти в аллерею». Далее здесь в поиске мы пишем слово холла нажимаем «Поиск». У нас открывается вот это вот расширение, мы кликаем на него. Далее нажимаем вот на эту кнопку «Добавить в опера». Далее нажимаем «Установка» и все, вот видим, что расширение у нас установлено. Мы на него кликаем, белая кнопка мышки. Далее у нас открывается сайт этого расширения в принципе мы можем его закрыть и теперь давайте я покажу на примере как э, сменить IP-адрес нужного нам сайта то есть на примере youtube я покажу кликаем на наше изображение то есть если перейдем вот на главную страницу предоставлять то здесь нам youtube рекомендует самые популярные видео и все они на русском языке то есть э, IP-адрес у меня сейчас э, украинский. Мы нажимаем здесь на этот значок. Далее, выбираем страну, которую мы хотим. IP-адрес, который мы хотим изменить. Давайте я выберу США. Вот, у нас идет смена IP. И вот, то есть видим, что теперь IP-адрес сменен и YouTube нам уже рекомендуется все другие видео, и они все на английском языке. То есть, мы сменили IP-адрес. Так что, вот такой вот отличный способ для смены, для быстрой смены IP-адреса. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые полезные видео-уроки по работе и по заработку в интернете.